Так, всем привет, продолжаем играть в колобот, и у нас, у нас миссия, вот, мы на луне, так, ну в прошлый раз я чуть-чуть не сохранил, поэтому чуть-чуть доигрывал до того состояния, до которого, на котором мы закончили, вот. Итак, у нас есть, вот здесь батарея, я поменял, есть у нас построенный летающий сборщик, но у летающего сборщика нет батареи значит попробуем сейчас вот этому нашему сборщику э написать программу которая э которая заставит его взять батарею блин а какой он возьмет ладно взять батарею дальше э найти сборщика отнести, поехать к нему до да, отдать ему батарею и, и приехать на это место <coughs> ну давайте попробуем так первым делом find find fly короче какой-то так первым делом давайте запомним все-таки свои координаты это у нас point поз Pos равно position. Чтобы потом вернуться обратно. Дальше. Дальше нам надо обжект. И, и найдем радар. <coughs> так, категории. Давайте. И нам нужно найти летающий. А, вот все, что мы можем строить, да, всех колесный, сбочек, гусеничный, летающий, потом снифер, стрелок, ого, орга-стрелок. Сабер, утилизатор. Да, тут немало всего, можно построить. О, блин, чужие есть. Королева чужих есть. Во, круто. Надо до них обязательно дойти. Так, мины есть, барьеры. Да, да, да, да, да. да. Так, нам надо найти летающего сборщика. А, летающий сборщик. Вот он. Так, винджет грабер. Хорошо. Радар ищем. Вин-жет-гра-бер Неправильно я написал. Неправильно. Где он? Винжед. -вин Винжет грабер. Винжед. Могли бы подсказывать. Нашел. Его нашел дальше. Граб. Вот, grab, тут оказывается эта функция э, еще что-то принимает. Ой, ой, ой ой давайте нажмем вот здесь, grab. Итак, инструкция, написанная в дан, в, данно в данной форме, забирает объект, лежащий перед ботом. Но, э, опер, опер, эта инструкция обращается к рабочей руке сборщика, чтобы взять ближайший объект. Опер означает, что бот должен сначала отыскать объект. Если это не обозначить, подбирается объект прямо перед ботом. Итак, Infront берет перед собой. Behind берет позади. Energy pack берет свою собственную батарею. Но нам надо скопипастить. Ведь он же прог... какая-то. Ладно. Нам Хьюстон прислал программу. Вот. И в этой программе. Grab in front. Берет. Потом бросает. Потом Grab Energy Cell. Ну, давайте напишем Grab Energy Cell. А где тут? Grab. Energy Cell. Ну, взял он. Давайте потом go to it тем.pozition позицион поехал он и потом дроп так и потом go to pos ну я надеюсь он возьмет нужную батарею да что ты делаешь ну, конечно, как ты дальше поедешь? Не, это какая-то ерунда. Так, давайте. А, спереди батарею. Нет, нет, нет. Фу. Уже что-то несу. Молодец. Я так понимаю, что ты уже ничего не принесешь, потому что бросить ты тоже не можешь. Ехать ты не можешь. И ничего ты не можешь. А как быть вот теперь в этой ситуации? Батарею-то он вытянул. Дальше у нас что-то пошло не так. А, и, и, и, и... Блин, круто. Э, ладно. давайте это я скопирую и загружу вот это все напишем чуть другую программу надо было не граб просто она а была просто найти так давайте find fly напишем и джет или как он там Винджет. ладно без разницы сейчас сюда скопируем вот так короче сделаем и все так теперь нам надо найти батарейку так давайте ищем батарейку радар Ищем батарейку. Дальше. Едем к ней, берем ее. Дальше ищем. Ищем наш этот... Ви... Uh, v... А у меня же есть уже эта программка. Точно что-то я уже тупить начинаю. Окей, okay, вот же у нас есть find. Неправильно назвали. Ну ладно. А, так граб мне надо не граб мне надо давайте поз point и сел pos равно радар нашли дальше надо к ней дальше поехать так так сел поз. дальше дальше взять ее граба дальше поехать к к нашему стрелку айтем дальше приехать к нему сбросить ему дроп батарею и дальше Go to вернуться обратно по вот так вот. надеюсь здесь ступника. что неверный тип а не point я понял item вот здесь точка по... точнее не item а объект Объект, вот да что такое, Так, так давайте сохраним Луна один, сохранить и и и запустим. Текущая миссия сохранит А ты, блин. Ту ту ту ту. А что не так в программе? А, найти батарею. Вот он находит а, нашего сборщика. Дальше. Вот находит батарею. Дальше. Go to батарея. Блин, граб. Потом go to к стрелку. Что не так в этой программе? Давайте еще раз ее запустим. Не понял. Ну, я же вон, go to, я же ищу батарею. М -м -м, давайте закомментируем, что-то я не понимаю. Ну вот, object.seo.post. Ищем, а -а, ищем, тут даже справка есть. А, это просто граб. Ищем батарею. Дальше едем к этой батарее. Вот, что тут не так, что не так в этой программе. Ну, давайте я это уберу вот это уберу и вот это уберу вот запускаем <coughs> какая-то go to sell position. Что-то я не врубаюсь. Почему, радар? Давайте. А, нам надо, надо, надо. Где тут? <coughs> а, где тут, где тут категории? Так. А, вот, Power. Sell. Прав... Блин, чё я гоню? Нам надо. Фу, все правильно, все правильно. Нам надо. Нам надо, нам надо. Да, если бы эту справку распечатать, было бы на порядок удобнее. Power Cell. Вот, пап. А что такое Energy Cell? Power Cell. А Energy Cell, что это было? Да, наверное, надо как-то эту справку распечатать и положить под рукой. Потому что много тупняка получается. Так, давайте, окей. Сейчас я быстренько его отвезу обратно. Не, не наехать, главное. но уже наехали. Давай, давай, давай, давай, давай. Energy Cell. Ну, давайте вот здесь его поставим и запустим. Так, вот он. Ну, куда ты поехал? Ну, вот же есть ближайшая батарейка. Куда он едет? А, ему... Ладно. Так, по идее, сейчас мы зарядим нашего летающего сборщика. Давай, дети, дети, дядя Ложи и отъезжай обратно туда. Во! Ну, хоть это отработало, это радует. Есть, теперь у нас есть летающий сборщик летающему сборщику мы напишем программу которая будет собирать 4 куска титановой руды хорошо что нам надо а вот одно место есть значить э -э -э -э -э, не понял окей так find титани ум Теперь ищем этот титан. Так? так, значит, что нам нужно? Нам нужно объект Titanium Ps. Равно radar титаниум or есть. Дальше. Дальше нам надо запомнить нашу координату. Так, так, давайте point <coughs> start pos. Равно position. Дальше. Нашли мы этот титан. Ну, мы проверять не будем, так как а, в миссии сказано, что в принципе этот а, куски титана здесь есть. Дальше, дальше. Нашел я этот титан. Дальше мне нужно к нему слетать. Go to И по. Так. Дальше нужно его взять. Граб. И дальше, дальше, дальше, дальше прилететь на то место, откуда мы стартанули. Так, так, значит. Go to Start Pose. Прилетели и сбросить. Drop. Это одна программа. Вот. И еще одна программа будет, будет, будет, будет. Find ship. То есть я сейчас object ship равно радар. Я сейчас найду космический корабль и туда полечу, чтобы сейчас не управлять. Так, радар, дальше, нам надо найти, блин, а как этот щип пишется, где он тут, роботы, эти, эти, где тут космический корабль, здание, щип, как он писался, этот корабль категории являются объектами даже сам игрок А как этот корабль а, поиск поиск как он назывался у нас где-то в программе было это вроде не было космический корабль блин вылетело из головы как он назывался ну, сейчас нажму паузу найду ну да блин это же корабль вот он space ship так, Space Ship. Надо найти Space Ship. Space Ship. Дальше летим к нему. Go to ship.position. Вот так. И все. По ходу. А ну-ка. Лети, лети, лети. А приземляться, а приземля, а не приземляется. А теперь ищем наш Титан. Ту-ту-ту-ту, что такое, почему? Ладно, давайте я чуть-чуть поуправляю. Запустим, запустим вот отсюда. полетела ну посмотрим найдет он что-нибудь ага вот вот вот есть три куска нам надо четыре найти хорошо так так сейчас он должен взять этот кусок взять и как это место занято что ну давайте, вот у нас есть мини-программа, которая просто отправляет нашего сборщика, летающего, космическому кораблю. Чего место занято? Я что-то не понимаю. Надо будет, не записывая, разобраться с этим всем. Так, давай, садись. Сейчас мы допишем эту программу find ship надо было э, изменить название допишем ее так чтобы вот здесь было дроп. вот Дроп сбросим так взять сбросили а эту программу изменим потому что э, почему-то вот здесь старт пишет занято ну давайте это уберем тогда Тогда, тогда, тогда и это уберем, вот. И и и пусть летит еще один кусок несет. Что ты делаешь? Дроп, где тут дроп? А, он же ищет ближайшее. Нам ближайший не надо. Это в какой-то миссии было, точно. Как там указывать, что нам надо не ближайший? А дальний. Как-то было, мы указывали, что нам дальний надо. Мин, Макс, Сенс, Елки, Палки. Я сейчас нажму паузу, сейчас пароль в сохраненных играх. Вот, я нашел. Там у нас было... М -м, короче, минус один. Это будет искать дальний. Окей, okay, окей, okay. эту надо убрать Так, давайте еще раз запустим Место недоступно, офигеть, как это недоступно Давайте развернемся и еще раз Да, он тупит, надо какой-то флагер расставлять, чтобы, наверное, он к ним сразу ехал Потому что он сразу почему-то... Ой-ой-ой, блин, дальний, а дальний это, наверное, совсем дальний Какая разница? Давайте посмотрим, что там с этими. Ништяки есть, нету. Ну, луноход, флаг. А наверное, нету -то здесь ништяков. Так, э, летим обратно на корабль Ну, сейчас таким образом я соберу, наверное, 4, 4 куска. Наверное, надо сейчас поменять батарею. Сейчас он прилетит. Текущая миссия сохрена. Это хорошо. Вот, сейчас я соберу 4 эти куска, и на сегодня все. Ну, конечно же, что я могу сказать, в принципе, интересно, но э, нужна подготовка. Подготовка в плане, нам желательно, чтобы... Или какая-то распечатка была, или блокнотик со всем этим добром. Вот, потому что э, сидишь и вспоминаешь, какая же функция, за что отвечает. Вот... Так, давайте этому, вот этому. Find Power Cell. Попробуем поменять батарею, да? Давай, давай, давай, друж... давай, давай, давай, давай. Ну, ну, ну, почти, почти, почти, почти. Блин, фиг он возьмет. а. Этому чуваку надо было сбросить батарею. А, как тут? А как ему сбросить? Давайте я попробую а, вот этим сбросить сюда. Вот эту батарею взять. Нет, он берет не ту батарею. Хорошо, давайте я эту сброшу. А возьму вот эту батарею и отвезу ее от греха подальше вот и куда-то сюда сброшу а, а вот эту вот программу я скопирую блин если она скопируется копировать switch cell и эту программу еще вот сборщику поставлю Вот, вот так вот. Окей. И давайте. Давайте попробуем, собственноручно, поменять. Нет. Не тупи, не тупи. Не хочет он менять батарею. Собственноручно. Блин, и выехать отсюда. Что-то он. Да, есть не продуманные моменты, но давайте последний попробуем еще раз поменять батарею. Так, взял, положил, свою батарею вытянул и эту взял. Отлично, ну хоть так, потом я думаю научимся. Да, короче, что, что я говорил, здесь нужна конечно же небольшая такая подготовка. То есть лучше всего блокнотик или написать такую справочку для себя удобную по константам какие есть объекты какие можно искать как называются все эти космические здания корабли вот ну и дальше мелкие примерчики то есть это да если так сделать то это будет очень удобно вот и гораздо быстрее будет происходить программирование вот потому что как вы видите я сижу вспоминаю что как ух ты температура реактивно так вот сижу вспоминаю и в результате процесс идет идет не так быстро как хотелось бы вот ну ничего сейчас эту миссию уже долетим вот ну, не знаю нет времени у меня на самом деле даже подготовить вот такой документик для себя. Так как сейчас сразу же полно других задач. Других задач, которые надо делать. Так, ну и давайте четвертый кусок принесем. Find. Пока нажмем F1. Вот, и чтобы не сбиться с пути, продвигаясь между кратерами, используя мини-карту. Как не сбиться с пути? Я ботов запрограммировал. А бот, когда я читал справку, никуда не летел. Плохо. И у нас здесь растет температура реактивного двигателя. Я так понял, далеко летать не получится без перерыва. То есть надо будет в любом случае, вот типа как сейчас сел, посидеть, перекурить и дальше лететь обратно. Ну... Думаю, с этим тоже разберемся Итак, летим, летим, летим Думаю, надо будет э, Эти миссии Как бы проходить не полностью Под запись, а так Какую-то часть сделал И рассказал, как сделал Наверное Миссия пройдена и что-то все зависло А не, все нормально Так, 4 куска руды, батареи нету Ну, хорошо, прошли Ой, блин, а тут опять тренировки всякие. Так, отточите свои летательные способности. Ну, отточим, но уже не сегодня. Всем спасибо за внимание, подписываемся, комментируем, советами делимся. Уже поделились подписчики своими советами, как то и как все. То есть, там, на момент записи этого видео уже был совет, как ускорить ускорить саму игру. Оказывается, это кнопки F4, F5, F6, F7 и F8. Вот. И можно нехило ускорить. Блин, а я, кстати, об этом что-то забыл. Можно было ускорить, чтобы бот гораздо быстрее бы пролетел бы это все. Ну да ладно. В общем, пишите комментарии, подписывайтесь, ну и все такое. Всем спасибо за внимание. Всем пока.